Всем привет! Сегодня вы вместе с нами посетите летнюю парадную резиденцию царя Алексея Михайловича. Первое впечатление от постройки – это праздничное настроение и радость. Окна украшены резными деревянными наличниками с цветными деталями. Хоромы разделены на женскую и мужскую половины. Мы сегодня посетили женскую часть и осмотрели палаты царицы и царевин. Многие предметы интерьера, иконы и гобелены являются подлинными, созданными мастерами 17 и 18 веков. Стены и потолок залов украшены росписью, печи облицованы роскошными изразцами. покоев Софьи Алексеевны мы переходим в Маленную. Она служила для совершения утренний и вечерний молитв. Комната дочери Петра I Елизаветы оформлена в стиле барокко. Столочная роспись изображает триумф Марса и Венеры, а люстра из венецианского стекла, стилизована под XVIII век. Стена над царским креслом украшена иконами. Стены были декорированы орнаментом с изображением цветов и птиц. Солочная роспись в передних палатах представляет библейскую тему. В престольной царицыной палате изображены времена года в виде мужчин разного возраста. А в столовой палате на потолке мы увидим символическое изображение солнца и звезд, знаков зодиака и луны. Эти живописные картины подчеркивали покровительство царской власти со стороны небесных сил. Царь очень любил Коломенское, здесь он охотился и принимал послов, и именно он превратил свою усадьбу в сказочный дом. Строительство дворца проходило 5 лет с 1667 по 1672 год. Надо отметить, что Петр I, сын Алексея Михайловича, дорожил отцовским домом. Здесь он научился писать и считать. Сюда он ходил под парусом, сплавляясь по Москве-реке, и здесь у него появилась тяга к ракетному делу. Однако позже, когда столицу перенесли в Петербург, московская усадьба оказалась заброшенной и с годами сильно обветшала. Восстановить ее оказалось делом трудным, и Екатерина II приказала разобрать постройку, но предварительно обмерить и нарисовать планы всех помещений. К счастью, документы и чертежки же сохранились до наших дней, и по ним в 2007-2010 годах ансамбль в Коломенском был построен. В наше время великолепное здание соответствует старой постройке. Единственное его отличие – это железобетонный каркас, находящийся под деревянными бревнами и предназначенный для защиты сооружения от огня. Хотя дворец Алексея Михайловича лишь макет древнего строения в натуральную величину, но даже внешний осмотр архитектурного ансамбля доставил нам удовольствие. Сегодня уже поздно, поэтому остальное мы посмотрим в следующий раз. Спасибо, что посмотрели это видео. Если было интересно, не забудь поставить лайк и подписаться. До новых встреч!